год и плановый период 17-18 годов предоставляется председателю контрольно-счетной палаты Мутиченского муниципального района Умович Надежда Микро. Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний. В соответствии с требованиями бюджетного кодекса Российской Федерации положение о бюджетном процессе Мутиченского муниципального района, контрольно-счетной палаты, Подготовлено заключение на проект бюджета городского округа на 2016 и на плановый период 2017-2018 годов. Как вы видите, проект бюджет разрабатывался в условиях процессов реформирования органов местного самоуправления Матищинского муниципального района в городской округ с передачей всех соответствующих полномочий. В результате этого за счет принятия новых расход, расходных обязательств бюджет городского округа, по сравнению с бюджетом района на текущий год увеличился практически вдвое. Целью нашей проверки был анализ соответствия проекта к федеральному бюджетному законодательству и нормативным правовым актам Матичинского муниципального района. В результате установлено, проект бюджета внесен главой Матичинского муниципального района на рассмотрение в Совет депутатов с соблюдением сроков установленных законодательством. Формирование проекта бюджета осуществлено в соответствии с положением бюджетного кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе и другими нормативными правовыми актами. Проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района. Бюджетная политика расходов сформирована исходя из сложившейся экономической ситуации, налоговой политики правительства Российской Федерации, Московской области и направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета, и как минимум позволит сохранить достигнутый уровень жизни населения района. Объем предусмотренных расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступление источника финансирования его дефицита, тем самым соблюден принцип сбалансированности бюджета. Следует отметить, что дополнительные средства на финансирование дефицита бюджета в 2016 году предполагается получить от привлечения дополнительных кредитных ресурсов. Формирование расходов бюджета осуществлено с учетом, безусловно, выполнения всех социальных гарантий, предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, Выполнении муниципальных заданий, финансирование расходов на муниципальные целевые программы. Соблюден программно целевой принцип, что подтверждается общим объемом средств, направленных на муниципальные программы в 2016 году, доля которых от общих расходов составляет 98,5%. Параметры, характеризующие привлечение, обслуживание привлеченных кредитов, а также погашение муниципального долга, проекция о бюджете Сформированы с соблюдением требований бюджетного законодательства. Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что проект бюджета сформирован с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации, и контрольно-счетная палата не находит оснований для отклонения предоставленного проекта бюджета городского округа Матищи. Спасибо, Надежда.